Всем привет, друзья! Накануне ожидаем 9 мая. Ой, привет! Вот Даринка наша большая стала. Вы спрашивали у меня, буду я снимать, нет видео. Конечно, друзья, я буду снимать. Амина, привет передай всем. Да, мы давно уже не снимали, скажи, видео. Там папа. Там папа. Андрей сделал воду здесь у нас. Чётчик поставили. Кос выпускает. Давид, привет нашим подписчикам. Давно вас не видел, скажи, соскучился. Мальчик вырос. Вот у нас к 9 мая. Смотрите, как ходит он у нас. Не только он. И а, брошки одела. Дарина, Амина, покажи брошку-то. Вот тебе? Динарка там, ага. Покажи брошечку-то. Вот. Мы все к 9 мая ходим с Динара, привет скажи всем подписчикам нашим Смотрите, как все соскучились без вас Без наших подписчиков Так что буду снимать потихонечку, не спеша Работы у нас очень много, как вы видите Здесь надо будет убирать штакетники все отбить кусты, потому что эти а, поддержка, короче, для кустов у нас все поломалось, а надо менять. Да, Дарина, там не ходи, Мама! там цветочки. Нет, это потом. Дарин, туда не ходи, там цветочки. Чего? Да. да, да, да. Вот, вот торф. Там. Кстати. А, Позавчера был сильный снег, снегопад. В течение двух часов выпал сантиметров 30. 4 или в пять утра как раз при мне это все началось. Да, и вон у нас еще утеплится. Это два дня назад. Вот еще теплица снег лежит. Здесь, здесь я буду сажать круг. Короче, у меня... А лук теперь буду луком заниматься и чесноком. Люди спрашивают на продажу, уже спрашивали. Нынче по весне, по осени. Так что будем и луком заниматься. У многих нет его. А домашний, как, как вы знаете, он хорошо хранится. И каждый год можно сажать. Вот чесночок. Очень хороший. Строломы все положила перед снегом, но там только осталось, не успела. Здесь торф раскидаем. Че? Это вот жимолость, первые нет, это, это тюльпаны. Мама, это да яблоки вырастут. Чеснок, не видишь что Мама, это да яблоки вырастут. Когда яблоки вырастут? Да. Яблоки вырастут. да. Нынче, очень много яблок будет. Это только ближе к осени. Я конечно да как не будешь кушать все будем кушать вот первые ягодки будут джималась потом виктория так что так что вот как-то так друзья как-то так будем сейчас работать да -да -да, закрой закрой там доринка лазит да. Какие выходят гуси наши? Я <свят> <свят> <свят> Так, друзья, ну, Ритка вот я вам показала обзор. По а, сколько по чего? По Работы полны, как вы знаете. Весна началась, слава Богу. Так что будем делать, сажать и работать. Чего? Сейчас Димка подойдет. Я обязательно... Ну, просто я выставила сюда стол. Выставила стол. И на столе кто сидит? За столом сидят. <связываем> <связываем> да, да. Здесь кусают. Здесь кусают, да. Уйдите там, я потом цветы буду сушать. Так что, друзья, я буду видео снимать. Ой, что так темно? Вот, вот. И. Потихонечку, потихонечку, не спеша. Чё так темно то темнеет то белеет как видите я волос постреляю себе коры сделала. не нормально все нормально да нормально все зачем это надо сейчас блин. у меня не получается повыше сделать все все у Нас Давид все, у Давида переходной возраст, голос теряется, mm -hmm. ломанный стал. Чего <laughs> это сейчас мама, было? Мама. Мама. Стоять, а. нету, ту -ту. Так вы что, у снега-то лазите? Он Василек пришел, Вася наш, Вася. Сейчас домой пойдете, будете ныть. Ну Потом засниму. А то у меня вон сейчас. Дебятишки бегают, ноют. Чего снять? Куртку снять? Нет. Ну а что тогда? Отряхнуть? За шею, что ли? Да. А как так она тебя закинула-то? надо, там по снегу не бегайте. Ну, надо это ложить-то. А сейчас в этом, в сарайке посмотрим. Ключи есть? Нет. Да и не забудь! Постригаться и домой. Ай, в огород. Ой, Давиду тоже надо было, блин. Ну ладно, после праздников. У дедушки надо это спросить. Постригалку папа сам тебя пострижет. Да? Давида красивая невеста будет начисто убирать, чисто начисто. Хорошая, красивая будет. Красивая, хорошая. Фу, Зачем старушка? Мне не Зачем? Не надо. Зачем? Фу, фу, фу. фу даже фу. противно думать, да? Да. Конечно, какую-то ерунду сказал, меня аж за само противосто. Да, фу. Ну, со временем-то нужно будет, лентяйка. Какая лентяйка он раб... он работает наоборот, лентяйка. Это вы лентяйки-то бегаете? Вот это хорошо. Лентяйка. Дарина, лентяйка. кому? Лентяйка. Зачем надо? Можешь есть у него? А зачем ты? А тебе-то зачем? Он нам не покажет сейчас. Секрет. А тебе надо, да? Это лед нашла, смотри, что. Не надо, девушка. Тебе вообще надо. Она маленькая еще, ты чё? Перчатки у папы там спроси, папа, перчатки есть? Да виду. Ну, надо это, ложить-то. А, сейчас в этом, в посмотрим. Ключи есть? Да. да, и не забудь! Постригаться и домой. А, и в огород. Ой, Давиду тоже надо было, блин. Ну, ладно, после праздников. У дедушки надо это спросить. Постригалку, папа сам тебя пострижал. Да. Давида красивая невеста будет. Начисто убирать, чисто, начисто. Хорошая, красивая будет. Красивая старушка. О, Зачем старушка? Мне не Зачем? Не надо. Зачем? Фу, да. даже противно думать, да? Да. Конечно. Какую-то ерунду сказал. Меня же за самой да. да, фу. Да. Нам не не ну, со, со временем-то нужно да. будет. Биби, папа, Нет? Биби. Какая лентяйка? Он, раб... он работает наоборот. Лентяйка. Это вы лентяйки-то бегаете? Вот, это Биби. хорошо.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 Не надо девушка. Тебе Она маленькая еще, ты че? Перчатки у папы там спроси, папа, перчатки надо, есть? Да виду. Ну, на это, это то А сейчас в этом сарайка посмотрим.